перед началом этого видео, прошу подписаться и поставить лайк. Воинмен, воинмен, самый неоригинальный класс в игре. Бьет врагов, бьет еще, а в нестычке он чимо. Смотри, это же воинмен. Ах, я все гадаю, что он делает? Это чертова загадка, кто же знает? Я скажу, потому что никто не скажет, если ты взял воина, шансы того, что ты еще и человек очень высоки, потому что твое мышление настолько базовое. И это не только мои слова, это статистика. Людей воинов вырождается так много, как из зайцев на Виагре, потому что игроки не способны сделать что-то уникальное, даже если даем шанс играть кобальтом паладином, кто молится астероиду, нацеленного на карету с капустой бедного фермера. Просто гляньте на меня ради примера. Артистический феномен и пионер в области перевода контента зарубежных аниматоров. Что ты имеешь в виду, я не первый, кто это сделал. Мне не нужна эта ложь выходящая из твоего рта. Все, что я делаю, абсолютно уникально все это знают. Пойдем, мастер-чиф, пошли нахер от Седова. Воин — это олицетворение боевой части ДНД. Все пробить сильно и быстро. Идти в гущу сражений Эй, hey, проваливайте речь не о вас! Его задача кидать кубики, чье количество больше, чем лимбискет, произносит слово Роллинг в той песне. При том, что он абсолютно не имеет сложности, даже ребенок разберется. Потому что тебе доступно абсолютно любое оружие, тяжелая броня, немного дальнего боя, чизкейки, бесплатное поглаживание животика просто за выбор класса. Серьезно, все связанное с воином настолько просительно новичкам, что даже игроки с долинными мечами из Monster Hunter будут смеяться. Во время боя, если сильно приспичит, ты можешь полечиться ударить дважды использовать всплеск действий, чтобы ударить дважды второй раз. И это все за один ход. И это только на пятом левеле еще о том что ты получаешь больше очков характеристик чем любой другой класс что значит если ты не попал хоть раз почему-нибудь то ты должно быть совершил тяжелый ДНД грех который разозлил Гори гайгакса как если бы ты использовал читерские кубики или налил молоко перед хлопьями воинские архетипы позволяют тебе решить как ты будешь бить плохих ребят как если б ты был магической сукой, которая может пережить удар или ехать на суке пока отрубаешь головы с плеч или войти в режим на полную силу и решить атаковать с преимуществом на каждом броске в этот ход чтобы абсолютно уничтожить суку. но статистика гласит лично знание таких войн Чемпион это лучший выбор, потому что самый базовый. Я, вы, мы слышали, что тебе нравится воин, поэтому положи больше в твоего воина. Только удостоверься, что твой персонаж является грубым, со шрамом, на лице среднего возраста, гетера белым мужиком, с двуучником и мистическим, слэш-трагичным, слэш-мстительным прошлым, как по трафарету. Мы ведь не хотим быть слишком креативными, так ведь? Теперь ты знаешь, как играть воином. Большое, пожалуйста. Молот лук не чищит, нет предела тому, чем крошить. Много битв победишь, демонический лап просто мышек. Это класс... Идеален для первого раза урона нанесешь немало. Это живой инмен.